Дорогие друзья, несколько месяцев назад я выложил видео, в котором я рассказал вам о магических модах. Вам настолько понравилось это видео, что я решил рассказать вам еще о пяти модах, которые добавят в игру магию и волшебство. Ну что, не буду задерживать, поехали. Малум. Малум ⁇ это мод, который добавит в игру темную магию. Собирая души мобов, вы можете использовать эту силу для совершения магических ритуалов на специальном алтаре. Собирать душу можно с помощью синей косы. Кроме того, мод добавляет в игру ряд различного контента. Броню, оружие, минералы, блоки, зелья, заклинания и многое другое. Четвертое место ⁇ Эвилкрафт. Данная модификация основана на темной магии. Мод добавляет темные ритуалы, инструменты, блоки, механизмы, руды, структуру генерации мира и много подобных прелестей. Третье место School of Magic Second Semester. Мод поможет игроку стать настоящим волшебником. С ним вы можете изучать мощные заклинания стихий. Также мод добавляет новые биомы, данжи и сильных магических боссов. Мод очень большой, безумно интересный и отлично впишется в магическую сборку. Второе место. Bewitchment. Эта модификация считается современной заменой мода Витчери, расширяющего магические возможности игрока. Как и Вичере, будут демоны, вампиры, оборотни, призраки и различные предметы, так или иначе связанные с темными силами, ведьминская атрибутика, обряды и ритуалы. Первое место Ice and Fire Мод добавляет одних из самых могущественных существ – драконов. Они будут разделены на три типа – огненные, ледяные и молниеносные. Огненные будут бродить по всему обитаемому миру. Ледяные, напротив, будут жить только в самых холодных местах, известных человеку, и могут заморозить свою жертву до смерти. А молниеносные – самые редкие, появляются только в джунглях и саваннах. Мод помимо драконов добавляет и других мифических существ. Надеюсь, вам понравилось данное видео, если это так, то поддержите меня лайком, подпиской и комментарием, и тогда я выпущу третью часть про магические моды. Ну а с вами был я, Сашари, всем удачи и всем пока!